Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей декларацией, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политики или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подчиненной, самоуправляющейся или какой-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Статья 4. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещена во всех их видах. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким бесчеловечным или унижающим человеческое достоинство обращению или наказанию. Статья 6. Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его права субъектности. Статья 7. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Статья 8. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или Законом. Статья 9. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Статья 10. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Статья 11. Пункт 1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. Пункт 2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за бездействие, которое во время их совершения не составляли преступления по национальным законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было совершено. Статья 12. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательством на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства и таких посягательств. Статья 13. Пункт 1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Пункт 2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Статья 14. Пункт 1. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Пункт 2. Это право не может быть использовано в случае преследования в действительности, основанного на совершении неполитического преступления или деяния, которое противоречит целям и принципам Организации Объединенных Наций. Статья 15. Пункт 1. Каждый человек имеет право на гражданство. Пункт 2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства. Никто не может быть лишен права изменить свое гражданство. Статья 16. Пункт 1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Супруги пользуются одинаковыми правами при вступлении в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения. Пункт 2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих сторон, вступающих в брак. Пункт 3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Статья 17. Пункт 1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Пункт 2. Никто не может быть произвольно лишен своего имущества. Статья 18. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща. Это можно делать публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Статья 19. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное их выражение. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми способами, средствами, независимо от государственных границ. Статья 20. Пункт 1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Пункт 2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию. Статья 21. Пункт 1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Пункт 2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Пункт 3. Воля народа должна быть основой для власти правительства. Эта воля должна находить свое выражение в периодических, нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Статья 22. Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и международного сотрудничества в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства. Статья 23. Пункт 1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Пункт 2. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Пункт 3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Пункт 4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов. Статья 24. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Статья 25. Пункт 1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище медицинский уход и социальное обслуживание, которые необходимы для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, а также право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независимым от него обстоятельствам. Пункт 2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Статья 26. Пункт 1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным, техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. Высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Пункт 2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами и содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. Пункт 3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Статья 27. Пункт 1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Пункт 2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является. Статья 28. Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей декларации, могут быть полностью осуществлены. Статья 29. Пункт 1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности. Пункт 2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения, должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка, и общего благосостояния в демократическом обществе. Пункт 3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам организации объединенных наций. Статья 30. Ничто в настоящей декларации не может быть истолковано как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей декларации. Чем проще управлять человеком, тем меньше знает он о своих правах. Перешлите это тем, кого хотите видеть свободными.